Мы продолжаем рубрику «Реальный отзывы. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Елена Цыганок и у меня в гостях Елена Сальчук. Мы уже поговорили о Турции и в частности об отеле «Идеал Прайм Бич». Поговорили о Египте, об отеле «Джаз Belvedere Шарман Шейх». Вот мы у нас сейчас традиционно уже такая минутка э, спортивная. Будем стоять в плавочке с небольшим бицепросом. Готова, Елена? Нет. Елена, на каких каблуках, и сейчас просто будет шедевр, Вот, но мы все сможем, правильно? Ну конечно, да, да. ради путешествий мы готовы на многое. всего 30 секунд, вот потому давайте, да? Давайте. Вот видите, на что готовы наши путешественники, ну давайте. Так, так все же, Турция или Египет? Турция. Турция. Без чего э, не поедете в путешествие Без каких трех вещей? Купальник, крем, очки. Отлично. Что делаете в самолете? Сплю. <свят> <свят> Хорошо. Море, ну такой, скажем, релакс, отдых или экскурсионный? Релакс. Релакс. Хорошо. Море или горы? Море. В какую страну не хотели бы еще раз вернуться? А, Албания. Хорошо. А в какую следующее планируете? Э, Испания. Отлично. Ну, мне подсказывать 30 секунд прошло. Мы справились. Ну, как впечатление было. Это экстрим, действительно. Но это здорово. Правда, ребята, пробуйте. Пробуйте, да. Я, кстати, забыла совсем пригласить вместе с нами. Ну, можете выставлять свои фотографии, как вы на каблуках. У кого будем мерить больше каблуки, стояли в планке. Ну, а мы продолжим сейчас говорить о Мармарисе Что же у нас все-таки э, там, что у нас там было, где гуляли, что делали. Потом, прошу, присаживайся Uh, так, хорошо. То есть по отелю мы разобрали и говорили о том, что там у нас есть красивая набережная, то есть вы там днем гуляли или вечером, или вот так вот планка даже пиза захотелось. Да. Вот, э, что, э, скажем, ну какие более гуляли, э, гуляли вечером или днем? Я знаю что, тоже, что да, тогда были и с ребеночком, и были родители, или может родители помогали, и племянница была с ними, вы гуляли вечером, ну так как делитесь этими секретами? Ой, вы знаете, здорово, там есть, есть чем заняться, правда, Целый день у тебя достаточно насыщенный очень. Фух, сейчас выдохну после планочки. Надо тренеру сказать, чтобы усилил занятия. Вот так вот, нагрузочку. На Днем, конечно, это море, угу. конечно, это пляж, это загар, это отдых, такой прям релакс-релакс. Вечером это дискотеки mm -hmm. это прогулка по набережной прогулка по марине там прекраснейшая набережная и там есть район где очень много в том числе есть различных кафешек каких-то uh -huh. маленьких э, таких ресторанчиков очень самобытных именно которые там турецкие турецкие там до, до каждой детали то есть вот это очень интересно посмотреть есть целая аллея клубов целая вот так улица ты просто заходишь и справа и слева там просто сплошные клубы клубы как клубы выбрать, какой пойти во всех туснях. ой во всех Шум, музыка люди ходят перемещаются с одного места в другое, ну то есть очень активная жизнь, безумная просто. Если вы любите вот, вот подобный такой просто движ на 100%, конечно, да, есть куда пойти, есть что посмотреть, есть как отдохнуть. Клубы большие, бывают, приезжают туда, приглашают гостей, различных диджеев, исполнителей, также проходят какие-то закрытые мероприятия. Все это там есть на любой вкус. Если вы хотите, наоборот, перекусить, где-то посидеть с семьей или с молодым человеком, с мужем, угу. с парнем, пожалуйста есть на марине на набережной вы можете посидеть прекрасно да? очень красивые mm -hmm. такие прям места если вы хотите прогуляться там на катере или на каком то прогулочном э, корабле пожалуйста это также предоставляет мармарис все это находится на марине то есть такая вся жизнь будем так говорить э, самого города mm -hmm. и туристов она находится вот и именно в центре, в центре? там где есть марина mm -hmm. вот эта набережная а уже конечно гостиница это место, где ты отдыхаешь, ходишь на пляж, загираешь, пьешь пеноколаду. Вот. ну как-то так, поэтому для всех категорий туристов там есть что делать, есть как отдохнуть, есть куда сходить, и там, конечно же, есть шопинг, в том числе. Куда же в Турции шопинг? Да, есть очень много разных магазинчиков с их не сувенирной продукцией, ну как, как и везде, везде, в принципе, есть и именно их продукция турецкая, которую они делают, очень красивая лепнина. Mm -hmm. uh, спасибо моей маме огромное, она меня uh, вот впитала в меня и, и, и как бы раскрыла вот этот вот uh, желание к путешествиям и, и постоянно смотреть и куда-то ездить, что-то новое видеть. Mm -hmm. Ей огромное спасибо, вот а она как раз вдохновляет на вот такие разные поездки, всегда поддерживает и сама она очень активный человек, yeah, поэтому okay. <laughs> вы знаете, yeah, да? И она все время куда-то нужно ехать, смотреть, что-то да, вот новое. Что новое да, да, вот да. У нее маст, это всегда. Если мы ездим в одну и ту же страну, это никогда не бывает повторения гостинец. Э, то есть мы всегда стараемся ехать, ездить в разные, ну вы да, знаете, да, ездить да. в разные, потому что что-то новое всегда хочется увидеть, посмотреть, какие-то новые районы, новые города, новые, новые места. Это, это все есть. Поэтому, мамочка, спасибо тебе большое. Привет. Да, большой привет Ирине Ивановне. Да. Вот. И поэтому для любого, вот, и возрастного и отдыха, как и такого более спокойного, активного, в принципе, вот можно найти. Ну, я бы хотела бы сказать, что просто отель «Идеал Праймбич», все-таки был, скажем, да, вот в начале, то есть, да, не столько шумно. Если все-таки выбрать отель, который будет, скажем, в самом сердце вот этой все набережной, тогда, конечно, может быть шумно. И есть у нас все-таки рядышком возле Мармалеса, это и да, и есть еще другие городки, э, город, где можно, городки, где можно отдыхать и, в общем-то, при желании добраться в Самар, во всю Туснюку. Это захотелось, или отдохнуть у себя в отеле, как вариант, да. э, тоже может быть. Да, да. Хорошо, ну, а на экскурсии, э, на экскурсии куда-то ездили, что-то смотрели? Да, э -э, снова такие, если вы любите активный вид отдыха достаточно, там есть очень много, разный спектр услуг да, по да. спортивным каким-то вещам, это и на парашютах, и на бананах, и какие хочешь водные разные, разные аттракционы, если же вы хотите поехать посмотреть на экскурсию какую-то, а поверьте, очень много есть красивых мест, куда стоит поехать, это одну из, это Демрэмнира это где мы были, mm -hmm. мы ездили на эту экскурсию, нам очень понравилось. Да, это занимает целый день, но это того стоит, потому что вы проезжаете такие места, которые, их стоит увидеть в своей жизни хотя бы раз. Это mm -hmm. и остров, который mm -hmm. на 20% только виден mm -hmm. из воды, это и церковь Святого Николая, вы заезжаете, смотрите, это вот, ну, очень такие старинные, очень самобытные места, очень красивые. Это в скале, где э, э, высечены, да? высечены mm -hmm. да, вот такие как домики, где да. целая история просто. Очень красивый а -а -а -а. Амфитеатры, которые там им столетия уже... Безумно красивые места. Это все-таки экскурсия у нас ближе к Кемеру да. расположена, да. А если вот ближе к Марморису, по-моему, вы были по Мукале, да, насколько я знаю, да? Да. Ну, да. То, да просто, скажем, эта экскурсия, она довольно таки популярная, но на самом деле ближе всего оттуда ехать с Марморисом. Вот, скажем, кто хочет посетить и не хочет ку тратить кучу времени, скажем, да, на дорогу, то в общем-то можно скомбинировать и такой красивый отдых в красивом месте в Марморисе, и плюс ближе всего ехать на экскурсию. Ну, в в общем-то, к многим историческим местам, не только по мукале там у нас есть еще Каппадокия, Эфес. Как к вам, по Мукале? Потому что тоже бытует мнение, что вот уже не так красиво, или, опять же, много людей ездит, что вот и нигде не сфотографируешься, не увидишь. Какие у вас остались? А кто-то едет туда несколько раз, и вот, скажем, впечатление вау просто как минимум один раз ездить нужно uh -huh. и стоит, uh -huh. чтобы иметь свое мнение. Вот так я сказала. Потому что, какие бы ни были отзывы, как бы кто ни говорил, но когда ты видишь это своими глазами, ты сам сформируешь свое мнение, вот одно ли тебе нравится или не нравится. Но снова-таки это очень субъективно. Я за все новое, вот, за все, что чтобы есть возможность поехать, нужно ехать и смотреть. Поэтому, конечно, понравилось. Да, много людей, много людей всегда, как сезон есть или нет сезона, много людей будет всегда, потому что это экскурсионный маршрут, и к этому нужно быть готовым Просто нужно быть поактивнее, нужно быстро взять фотографию, с одного места перейти на второе место, просто вкусить эту красоту, запомнить, зафиксировать у себя в памяти, сделать фото в Инстаграм с хэштегом «Я люблю путешествовать, Турция, там, 2018, по мукале, турбанжур, I love you». Ну, что-то такое, вот, как-то так. Ой, отлично. Видите, какой у нас тоже получился совет от Елены. Я думаю, ну, прекрасно. И, ну, и хотелось так в завершение спросить, Елена, поделитесь, почему Турбанжур выбираете столько лет уже? Вы знаете, я вот когда ехала к вам, я немножко начала в памяти себе вспоминать, с какого года или вот сколько лет приблизительно мы уже с вами знакомы, потому что... Я вам подскажу. И я поняла, что это более 10 лет. Да, 10 лет и это да. так здорово, вот, потому что, э, ну, я говорила это в начале нашего разговора, и повторюсь еще раз, что нам очень нравится, э, когда нас слышат, а это очень-очень-очень хорошо, потому что, поверьте, огромное количество есть различных маршрутов, куда поехать, много и агентств да, в выбор. том числе. Но когда тебя слышат и слышат, что ты хочешь, и тебе предоставляют варианты выбора, поверьте, вот это и ценно. Конечно же, когда тебе не нужно там, думать про документы лишний раз, когда за тебя уже подумали... Твоя задача просто выбрать место, все, выбрать место и даты приблизительные, и все, а за тебя все сделают. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо за то, что пришли, ну, в общем-то, такая, повторюсь, еще раз рекомендация от Елены, выбирайте что-то новое, будьте активными в вашем отдыхе, и обязательно отдых получится на все сто процентов я вам желаю отдыхать с огромным удовольствием, спасибо. Спасибо вам.